Короче, ребята, welcome to you поток WhatsApp, так сказать, мальчишки девчонки. Сегодня, короче, серия у нас посвящается бункеру, ребятки. квадрате. квадрате d3 бункерочек, ребята, опять ночь, карм, бабай, что же делать-то, да? ничего страшного. В принципе, короче, в бункере освещение, я думаю, будет. Ребята, обязательно ставим лайкосики, если нравится, будем дальше продолжать снимать такие интересные миссии факту но короче ребята если что если что там в принципе освещение будет это нам не помеха я уже до сюда доехал ребята сейчас осмотримся что у нас здесь. давайте наливаем себе короче чайочек мутим бутики шмутики посмотрим я не помню это по моему очень небольшой бункер маленький да но начнем с него если что потом выдвинемся крышки в этот самый скажи большой какой-нибудь но пока я думаю нам для начала вот этого бункерочка хватит чем мы имеем мы короче имеем ребят, про фишечки юмпишечку мечок мы имеем короче я тут лекарства припаску все взял ну давайте будем выдвигаться будем смотреть что там такого интересного у нас если честно я давно там не лутался по окрестностях тоже тут всякие ништяки лежат и oh, yeah. ребята обязательно пишем пишем если нравится давайте будем дальше продолжать будем дальше короче играть, будем дальше смотреть В принципе игрушка там не нравится да главное чтобы она вам тоже нравилась так тут замочки всякие, шляпа мапа отмычки на Хотя, кстати, надо было нам Блин, сорянчики, давайте возьмем, короче. Я знаю, что там бывают закрытые э, эти. Что у нас тут? Да, темновато. У нас там бывает ребята, открытые, открытые эти. Закрытые, точнее, открытые, закрытые э, помещения. Давайте новую отверточку. Ну отмычки каких-нибудь. их отмычек а, возьмем. Ладно, Ну и. Да черт с ним, наверное, хватит нам, да? 12 штук в принципе хватит. Если, если еще, я думаю, мы там найдем отмычки, потому что там тоже закрыты замки бывает, ребята. Давайте будем выдвигаться. Что у меня там? метаболизм еда, вода, все нормально. Ой, волокно что-то падает. Нормально. Ну ничего, нормально. Затянем поясочек. Пока, короче, замбяти, но я никакую не слышу. Это вообще ХСЗ. Филзан ты тут? Нет, Сьюзан не тут. Блин, здесь. давайте будем потихонечку, короче. Возьмем на юмпичик, юмпичик, ребят. Юмпичик, юмпичик. Мечуля, все поточено, все нормально, короче. Если что, все есть. Давай закроем. Давай закроем. Так, пока, короче, если честно, зомбаков я никаких. Блин, я надеюсь, вам по звуку игры нормально. Ай. Мало ли, кто там? Кто у нас здесь? Здесь уже, в принципе, ну, опять же, темновато. Я надеюсь, там освещение будет. Я надеюсь, здесь освещение будет. Это будет. Новато, да, на самом деле. То в мусорке вунтыки попадаемся, доработаемся. Да, двери по идее, бы, ребята, если честно, надо бы, наверное, я не знаю, закрывать не закрывать. Ну, в принципе по освещению тут есть, я даже не знаю, ребята, как лучше. Я даже не знаю, как лучше. Давайте будем смотреть, что здесь. Пока все зак... какая тишина, ребята. Какой пугающий звук, ребята, если соответственно Давайте, я не болтаю звучка, наверное. Чтобы вы прочувствовали эту атмосферу этого гиблого местечка сам... Ой, водичка. На картах такое аккуратно. Давайте будем смотреть. Бля. Страшновато, конечно, в бункере. Сейчас посмотрим, ребята, в принципе, я не знаю. Возможно, мы ночнуху включим. Кто ты хочешь? Как Какать захотел? Почевой пузырь? Ну да, понятно, пацаны. Надо обосать дверь, короче, на удачу. По идее, надо было колесо машины обосать. Ну ладно. Я надеюсь, мы отсюда выйдем. Давайте на удачу пописать. Сейчас будем, ребята, выдвигаться. Ну, подписать захотелось она. Ой, ага, это громко, ребята. Я думаю... Ну, вот так вот пойдет. Так вот пойдет. Пошли. По-моему, он по кругу, этот бункер у нас, ребята, устроен. Можно пойти лево и по кругу дальше. Давайте будем... Здесь пока чисто, пока чисто. Здесь, по идее, топовый военный лут должен быть. Так, денежки сразу нашел. Давай, питаем. Так, здесь что-то у нас какие-то, ребята, понятные помещения. Понятные помещения. Блин, интересно, а в игре в самой гамму можно добавить, чтобы вам получше графика, видео, гамма? Наверное, можно чуть -чуть добавить. А, ну, давай на троечку сделаем, что -то. Ну, с ночнухой не так интересно, на самом деле, использовать. Немножко получше видно было. С ночнухой не так интересно, кстати, да, бегать. Все в зеленом цвете, не видно, что вообще тут происходит. Перчатки нафиг. Блядь, я уже слышу этих уродцев. Взрывающихся. Посмотрим вообще, что здесь есть. Спички это шмички нам это все вообще не надо. Нам это не интересно Нам надо что-то топовое. Скотч, ребята, скотч, кстати, забираю. Потому что здесь есть зона Чернобыля, ребята. Если, в принципе, вам будет интересно, обязательно пишите. Пах. Аспирин. О, вот аспирин, кстати, я редко нахожу. Точнее, даже практически ни разу не находил. Аспирин у торговца -то столько -то денег. Я как понимаю, здесь можно просудиться, заболеть, да? 8, 5, 10. Ребята, если, короче, нравится, давайте пишите. Мы обязательно выступим в Чернобыль в защитном костюме. Аль, где он? Где он навертается? Дать, закупаться будем. Ну Надо закрываться, мало ли кто потянется Если интересно, ребята, обязательно пишите Смотрите, здесь все, блин, новенькое, да Все стопроцентное, блин Смотрите, сколько уже предметов я нашел И все новенькое, то есть не гнилое, да, смотрите 86, 840 Какое новенькое все достаточно Там не 50% Какое-то, да Это... Спичек, спичек, гора просто валяется Как неуверенная Что у нас, здесь? у нас интересует военный лутност Ля, скотч, ребята, надо собирать Потому что я собираюсь, ребята, в Чернобыльскую зону отправиться, короче, где выброс был. Если поддержите, короче, лайкосиками, если интересно, если напишите, обязательно отправимся в Чернобыль, в костюме, все как положено. Здесь в основном лут, я как понял, такой. ломастеры ручки, короче, карандаши. Как он, как он, скажите мне, ребят, я вам скажу. Канцелярия, ёпты. Во, как это слово называется. Обязательно, ребята, пишите, ну и рассказывайте, как у вас дела, как настроение, пока приближим прямо. Пробежим прямо. Стоит ли снимать дальше скам? Не стоит. Так, это что у нас? Следующий сектор, да? Ой, это какой-то то ли выход запасной. Я что, к выходу пришел? Серьезно? Костян, ты что, дебил? Ты к выходу пришел? Серьезно? Понимаю, ребята. Заблудился. Но бывает. Бункер все одинаково на сам. прямо выдвигаемся. Здесь заутали, здесь заутали. Эфиечку, может быть, на дорожку треснем Давайте кофеечку тресим. Он, кстати, дает немножечко там, по-моему, повышенного... <кхе> повышенной энергии. Это что такое, напиток? Ну, давай выпьем, короче, под адреналином поедем. Энергию он, короче, прибавляет. Я надеюсь, ребята, она здесь не подстрелят. Я надеюсь, нас здесь, короче, не отымеют уже. И вам, я надеюсь, достаточно хорошо видно. Может быть, если что, гамму какую-нибудь, ребята, еще немножечко на рендере набросим. Я, короче, посмотрю, как это выглядит. Так, здесь мы не утались тут да? Ага, вижу уже какую-то шмотку. Ребят. О, нифига себе фляжка. Фляжка. Давайте фляжку возьмем, фляжек нет у меня. Интик возьмем, ребят, все-таки в опасной зоне. Пригодится, не пригодится, скинем его. Посмотрим, что здесь. Канцелярия, продолжаем шумонать канцелярию, ребята. Не знаю, может быть, блин, череп Гитлера найдем, не? Может, Череп Гитлера какой-нибудь. Обязательно, ребята, рассказывайте, что как у вас дела, как настроение. Сегодня в принципе планирую стримчик зап... ну, это в принципе в записи будет да и до в записи будет 5 еще скотч ребята скотч берем потому что короче скотчик нам понадобится ребят потом для этого скажи чтобы лотать костюм от радиации его нитками простыми зашивать нельзя будет его надо будет короче ребята обязательно батареечек Я он нам понадобится, ребята, чтобы ремонтировать, короче, костюмчик. Ходит сон. Еще батарейки. А! Батареечки возьму. Батареек много. То, что, кстати, на серваке не очень много, похоже, здесь очень много, да, этого лежу. Спичек я, кстати, спички редко нахожу. Но здесь вот они прям в огромном количестве. Масляные фильтры всякие какие-то. Это что-то... Это аспирин, еще аспирин. Аспирин я буду брать. Аспирин тема классная. Не знаю, сколько она строит Так, эту часть мы, по-моему, подзалутали Но если нет, там ничего особо прям хочется что-нибудь Опа, поехал военный лут, ребята Здесь уже, возможно, наверное, будут нас встречать Там еще, кстати, дверь налево была Мы туда обязательно сходим А посмотрим, что здесь у нас Труба Там не интересно. Так, аккуратненько, ребят Вижу налево проход. Сейчас вот эти ящики. Блять, как страшно, это все открывается, ребят. Это что, шапочка? Шапочка нам такая не нужна. Шапочек у нас много. Доволом. Я думал, как это планочка, если честно, на первом... первым взглядом. Так. Очень, ребята, если честно, боюсь взрывных чувачков. Взрывных чувачков очень боюсь. Так, а здесь что, все закрыто, что ли? Неужели такой маленький бункер? Но ну, там еще у нас одна дверь, кстати, была. Тут, по-моему, еще есть куда-то вход, спускаться в подвал. Это, ребята, вроде как, я понимаю, экстренный выход наверх. Это можно через верх эвакуироваться. Чтобы... Это экстренный выход наверх, ребята, если. Но, если бункер не очень большой, получится, ребята, ничего. Мы, типа, короче, любознательные, да, мы посмотрели там бункер. Еще посмотрим бункер, только вы обязательно, ребят пишите, что нравится. Давайте, давай, скажи Костян, давай, давай. Ну и кто, если короче, подтянулся только недавно на канал, обязательно подписывайтесь. У нас прикольно, у нас весело достаточно. один нормалек, вроде нормалек, полутали. Так, интересно, там не открывается дверь? А вряд ли она здесь открывается. Да, она здесь... да, нам надо в ту, короче, дверь, ребята. Нам надо в ту дверь. Давай эту не будем закрывать. Где-то дверь. Я не верю что он настолько маленький бункер. По-любому побольше он должен быть, ребят. По-любому он должен быть побольше. Вот она, эта дверь. До ноль упал. Путик. В в верхнем углу видно, да? Ага. А вот эту дверь я пока закрывать не буду. Если вдруг отступать, ребята, будем. Потихонечку двигаемся на картах. Юмпик на готове. Так, вижу одного, ребята. Давайте мечом поработаем потихонечку. Не будем сильно шуметь. Очень боюсь взрывных, ребята. Если он треснет, как бы, ну, камон. Добей. Идет. Один готов. Когда сюда. Хороший. Сладкий. Так. Ну, пищащих не слышу пока. Давайте оттянемся. полутаем здесь, посмотрим. Это что такое, стрелы какие-то? металлические арбалетные болты понятно Но это нам не очень интересно на самом деле кастеты одни кастеты кругом если честно лежат здесь нельзя взломать опа вижу ребята давайте попробуем взлом ой ну ты что костян? эй эй здесь смотри замок не продается что за замок какого выполнитель интересно какого уровня замочек это этот я замки уже достаточно успешно взрываю Достаточно успешно. Ага, пусто. А я здесь что? Хорошо, что я вот эту отверточку взял, да? Мы вернулись. Идиот. Посмотрим. Давай чем? нибудь О, патрон на дробовик. но ну, это нам такого счастья нам не надо. Так, я назову. Мечулю. <coughs> <coughs> так, простите. <coughs> Давайте будем дальше двигаться. кофеочку еще что ли? Кофеечку нам не дают. ой Ой-ой-ой, ребята, ну да. Такой он уж и маленький на самом деле Такой уж он и маленький Слева слышу, ребята, зомби, я чё че Кстати, каждый сектор, по идее, лутается, ребята Блин, вот это я возьму Это жгут Что у нас тут? Ух ты, это какая-то, ребята, то ли операционная, то ли что это такое Какой-то кабинет Ля, столько батареек просто капец Я, наверное, больше пока батарейки собирать не буду Эх, скотч! Скотча надо, много будет, если в припить пойдем. Я уже об этом говорил, да? Все, пару, короче, скотчика подберем. Ух ты! А это что такое, скальпель? Прикольно. Возьмем на продажу, если что. Я даже не знаю, сколько скальпель стоит. Это что такое? Ух ты! Хорош, смотрите как. Открываем. Аптечка. Обезболивающий. Давайте отверточку тоже возьмем. В принципе, тема прикольная. Еще у нас та пустота, пустота. Отверточку пока. Двери пока. Ну, кстати, надо двери, ребят, закрывать, так меньше зомби спа спамится. Еще у нас. Хоть хотелось бы найти что-нибудь прикольное, ребята, если честно. Хотя я не знаю, что. В принципе, я уже в принципе в этой игре все видел. Но тем не менее много чего Оооо. Таблетки йода-калия. Это вот, кстати, против радиации таблеточки. Пригодятся, пригодятся. Берем. По... Такая большая упаковка, по-моему, у торговцев 1200 стоит. Насколько мне память не изменяет. И... Спокойно, бро. Опа. Опа. Опа. Пойдет. Давай убираем. Мечуль я наточил. Да, помещений, кстати, на самом деле много. Так уж и мало, как я думал, помещений. Я думал, бункер... Лево что ли, бежит? Ля, ну слышу где-то. Ой-ой-ой. Так, еще одно очередное. А, мы здесь были. Все, понял. Ребят, сорян, теряюсь. Бункер одинаковый, похож друг на дружку. Эти комнаты похожи. Так, здесь... Просто зомбак А где взрывной? Опа Тихо-тихо, беги-беги-беги Не могу понять, где он? По стены, кстати, может дамаг мне нанести он? Здесь? Бля, не откиснуть бы Я же слышал, что он где-то пиликал Так, но ну здесь вроде нету его. Слышно же было, слышали? Пипик. Ля, я их до чертиков боюсь, ребята. Они ваншотят. Практически с молниеносно убивают. Ничего потом тебе не поможет. Истечешь кровью, как. Ой-ой-ой. Так, он в соседнем помещении, да? Можно его сагрить на взрыв. Ну-ка. Ну да. Сигнал. Слышите, пикает. Увеличивается. Хорош. Подорвался. Бля, одной проблемы меньше на самом деле. Мы его сакрили своим присутствием. Я не знаю, каким образом они через стены чувствуют. Возможно, по запаху. Это же зомбятина. Тем не менее. Еще один. для до да сколько у вас здесь? Так, этого дурачка мы сейчас минусуем. Иди сюда, Ой, в кастрюлю какую-то попали Хорош Первое ранение, ничего страшного В принципе, рюкзачок Блин, подсвет моего этого Костюмчика Ладно, возьмем его, вынесем Под цвет моего костюмчика рюкзачок На самом деле Это калия О, Это что-то Аспирин, блять, аспирина наберу Капец, на 500 тысяч лет Мне хватит аспирина Давай пить если честно, мне, блин, прикольно. Интересно, тут иногда вот под вот витамины спавнятся. Витаминки тоже тема неплохая. Витамины бы, конечно, бы. Витаминчиков, витаминчиков. И, ох, это что? -то. Вломать какой-то радиоактивный, ребята. Понял. Честно, ребята, не втукаю. Что это? Бля, я надеюсь, там ничего радиационного не будет. Мы не подхватим никакую дрянь. Таблетки йода калия. Ладно, черт с ним возьмем. Я думал, какой-то опасный ящик, блин. Обогащенному ураном. Так, немножко текем, но ничего. Четвертку убери, братишка. Так. Где у нас еще один пищалка был? Еще одна пищалочка у нас где-то была. Бомбовая. Здесь. Хорошо. Здесь... Вроде здесь. Ух ты! Батареечка! Нульцевая батареечка. дем Кепка морского пехотинца у меня под мой костюмчик вот такой есть. Давайте будем смотреть. Здесь а, Можно взять. Хотя она из, кости, из костей зомби добывается, но тем не менее. Так. Батарейки сыпятся, капец. Одни батарейки. Что? Так, быстро. Нифига ломается, ребята Вот это я Это что, забагованный ящик какой-то? Понимаю, ребята Какой-то ящик то ли забагованный Это с какой скоростью надо вскрывать-то, ребята Какой-то ящик, капец Похоже, он забагованный А возможно, с такой скоростью надо его вскрывать Я все отмычки на него переломал Так, будем выдвигаться дальше Смотреть, что у нас дальше здесь посмотрели здесь посмотрели оттуда пришли там трупы вот этот кабинетик ну в принципе здесь одно и то же поиск да здесь были давайте дальше будем двигаться двигаемся дальше в группе спокойно осторожненько ребята не торопясь туалет туалет интересно ищем ну, забейте, ну, по крайней мере, я в туалете не слышу. Ручки, ручки, ручки, лезвие. Ручки, лезвие, ручки. Так, что тут лежит? Колчан, ля. Колчан, прикольно. Опачки. И не, не за похуй, не, кстати, за хорошую цену, полчан уходит. Торговцев тоже. Что нету, да? Палчках. Далее, дальше. Я не все прям шутаю, ребята, типа. Смысл тоже в этом не вижу. я муж капец тут все. Ребята, реально, если интересно, пишем. Давайте будем смотреть, что у нас еще есть. В, в другом бункере, в большом, еще один колчан. Пистолет. Ладно, хватит одного колчана. В туалете пистолет интересный. Место респавна, ребята, оружие. Так. Сюда зашли, сюда зашли. Пошли дальше. Аккуратно. Или я подымался? Алло. Да, я подымался. Немножко не в ту сторону побежал. Тот тебя -то сегодня как рассеянный с улицы бассейн. Ух ты! Это что такое? Дождь. Разгрузочка. Скотч, ребята, собираем, соберем скотч. Если хотите, ребята, я реально подготовлюсь и мы пойдем в зону Припяти, в зону повышенной радиации и посмотрим, что как там вообще, что и как там происходит. кто то за какой-то, ребята, здесь пункт управления был, я не знаю даже, что это, по пункт управления какой, то плазмами с камерой. Но что-то особо военного лута-то я и не вижу. Но здесь по-любому еще где-то должны быть какие-то, ребята, места. Так 9, это уровень 9 По идее, ребята, должна быть где-то то ли лестница, то ли что-то Неужели настолько маленький бункер? Ну, в принципе, на 22 минуты уже серия, уже неплохо, так Нету, что ли? Нету? Почему-то слышно улицу, ребят, здесь, в этом помещении Бери здесь точно нету, да? Давайте попробуем еще найти какие-то ходы. Может быть еще куда-то ведут. Здесь проходов нету. Там тоже тупиковая ветвь. Здесь что у нас? Тут мы тоже были, да? И там в принципе. Ну-ка давай посмотрим. Ты бля. Спокойно. Где он пикает за дверью Под дверью пикает надо согреть его чтобы он лопнул не хочу дверь открывать ребята так контакт пошел Давай, опасе, братан. Опа. Чувствуйте меня, да? Спокойно. Давай попробуем шмулькнуть разок. Хорош. Ты пришлось стрелять. Заперта, да. Мы сюда, в принципе, ребят, не заходили. Из режима боя выходить не буду. Опачки. здравствуйте не знаю. Папуха, пацаны. Вина. Спокойно. Спокойно. Там, в принципе, освещение есть. Ребята, я, если честно, не знаю вам, как лучше. Вы пишите, ребята, лучше с ПНВХ гонять, когда все видно. Или вот так тоже, в принципе, можно. Так тоже атмосфера создается. Ух, пакет еда. Большая пакет еда. Или с пнв лучше, видать. Так, в принципе, видите, игра ощущается-то, конечно, как бы, ну, посимпатичной. Но я вот, короче, на программе записи в ОБС смотрю. Вроде как бы темновато. А с другой стороны, как бы, атмосфера и цвета настоящие. В зеленом свете такая. Это что? -то... Легенсы. Полоклавочка. Пошел военный лут. Надо осторожно, ребята. Если мы здесь немножко отстреляли, это не значит, что проблем нам больше здесь никто не составит. Отечеем. Большой па... Ой-ой-ой. Вот эта выгодная фигня продается, но у меня, в принципе, для нее места нет. Как говорится, жадность фрая разгубилась. Сильно мы не будем. Кстати... Можно ломом кое-что пооткрывать. А вот, кстати, карта киллбокса, ребята, куда нужна. Но это очень опасное место. Возможно, мы туда как-нибудь с вами сходим. Но мы там точно погибнем. Это прям сто процентов, 100%. Да, надо прям мам, хорошая пати на лопате, как говорит. Чтобы туда ходить. Тактические военные штаны, в принципе, тем прикольно. Такого цвета. Заперто. Так, а что у нас здесь? А, все, закрыто, да? Дальше нельзя. Дальше нельзя, ребята, у нас. Аю. Так, у нас, в принципе, есть ломик. Есть лом. Да. Где-то я его здесь находил. Ломик. Давайте, ребята, ломик возьмем, попробуем кое-что отковырять. Кое-какие штуки, дрюки, да? Где он у нас? Где-то же ломик я тут находил. Вот буквально прям недавно. Ну, 26 минут, ребят, на 30 минут серия. В принципе, нормально. Ребята, реально пишите, если интересно. Давайте еще заутаем э, это, скажите мне. Большой-большой, ребята, большой бункер. Очень прикольный. Огромный бункер здесь. И они, в принципе, все разные. Они, конечно, так стилистически похожи, но они все-таки разные. Давайте, ребята, попробуем его, короче, силой вскрыть. Немножко придется пошатать. Долго. Да. Открывать, конечно, ломом ящики это вам, пацаны. 21 процент. Ну так, ребята, один ящик вскроем и хорош. Оно, наверное, этого не стоит. Как поставить аккумулятор? Обязательно бы пацану помог, но немножечко занят ему. Давайте, ладно, напишем, пока вскрываем. Тут таки надо друг другу помогать. Сам крад. ставим машину на... а капсов -а -а пишу бан. Ну подсказали ребят надо помогать все-таки Да я думаю ничего страшного это на видос попало кстати ребята мы еще же ведем учет убитых зомбей что здесь у нас а 22 калибр патроны, понимаю, ребят, нафиг этот кромик, я его выбрал, давай, до свидания поехали, ребята, будем вы выходить иду, учет зомби, кстати, раз два, три четыре, ребята, раз два и четыре один взрывной и где-то два штучки я там убил, ладно, черт с ним 132 приблизительно, опачки Можно, в принципе, пацанчика свозить, помочь ему. Ля! Заспавнились все, да? Работаем, ребята. Плюс один. Если честно, мечом уже лень. Ой-ой-ой. Мечом уже лень работать, ребята, если честно. Ой, всех сагрел, а? всех сагрил, ребята, всех сагрил чего? нормас блин, интересно, сколько у меня в олимпике патронов осталось Пахуха, слышь? слышь? ой-ой-ой ребят, патрон надо чекнуть, секунду Слышишь? Разог... Один патрон, ребят. Понимаю. Давай-ка юмпасика перезарядим, ребятишки. Лять. Порвал мне, слышишь, эту? Уточки порвал. Опа. Иди сюда, сладкий. Вы что мне куртки рвете, а? У Сколько я тут положил? Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. Раз. Два. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ребят, не обращайте внимания, что иногда звук два раза происходит. Это на самом деле, ребята, просто потому что он не всегда считает, ребят. Хоть и звук был два раза, но это не значит, что два зомбака плюсанулось. Это большой погуля. Юмпик зарядим, ребята. Будем выходить потихонечку в принципе, интересная, достаточно получилось. Немножко постреляли, из режима боя я выходить не буду. Мало ли По-моему, нам вот сюда на выход, ребята. Там баки все по новой, короче, зареспавнились, как я понимаю. Там бачки все зареспавнились по новой, как я понимаю, да? Так, это та дверь, которую я обоссал. везучая дверь. Ну, в принципе, выходим. Ребята, надо сначала, чтобы закрылась одна дверь, потом можно открывать вторую. Пошли. Открываем. Теперь эту открываем. Ой, на улице светло. Красота. Так, интересно, а что сверху? Ну, сколько там? 31 минута, ребята. Давайте еще чекнем сверху, что там. Сижим обои, выйди, брат. Здесь я, в принципе, утонул. Ну так, бункер не слишком, кстати, большой, ребят, на самом деле. Но, тем не менее, прикольная достаточно вылазка получилась. Ребят, обязательно пишите, дальше будем в такие местечки забегать или не будем. Стоит оно того или не стоит. В принципе, вот этот бункер изичный, на самом деле, Д3. Большой бункер, я знаю, в b 3 Так, тихо, тихо, тихо. Ребята, булки не расслабляем. Булки не надо расслаблять никогда, ребята, в этой игре. Понимаете? Вот такие-то выживалочка, патроны. Патроны вот эти, кстати, можно на продажу взять. Спокойно. Спокойно. Какая-то винт. Ой, это РПК. Блин, торговцу бы РПК забрать. Ладно, хрен с ним. Фиг с ним. Ну и вот этот еще здание, посмотрим. Ой, пацаны, даро! Ой, сейчас нашумлю, ребята. Открываем. Вижу. Лежи, не вставай. Хорош. Лежи, не вставай, братик. Лежи, не вставай. Не стоит. Температура поднимется, давление поднимется. упадешь. Ну, залутаю здесь, ребята, все, что есть. В принципе, местечко прикольное достаточно. Так, кто там орёт? Ну, пикущих я не слышу. Ти-четыре, которые камикадзе, ребят. Как они? У техниках жопа едут. Все, пацаны. Раз, два, три. Хочу сельский туалет. Понимаю, ребята. Его залутать можно? Нет, нельзя. Что у меня за на туалет это? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, какие злые! Ой-ой-ой! У -ой -ой. вас никто не боится, если что. Есть что -то. Ля, оружие тут, кстати, спавнится, блин. Да, сломанное, но оно спавнится. И причем в больших количествах, Хочу а что за. Прачок, я возьму. Это мне. Еще все. Вот такая ребятишки-братишки, в принципе, серийка получилась. Я думаю, в принципе, прикольно, ребята, давайте пишем. Большой бункер идем. Я думаю, идем, да? Если вам нравится, короче. Плюс ребятишки-братишечки, мои сладкие, мои хорошие. Э, в зону повышенной радиации идем или не идем, ребята? Продолжаем снимать скамчик. Чаечек с бутиком, я думаю, вообще нормально Прям Она это эта игрулечка Мы были в секторе d 3 Ребята, у меня, кстати, тут э, недалеко Домик! Домик! Ребята, огромное вам спасибо За просмотр а, Прожимаем лайкосики, кто не подписан, обязательно подписывайтесь и Обязательно пишите, стоит, не стоит Дальше скамчик снимать, ребят, всем за просмотр Огромное спасибо, с вами был Цинкуля Люблю, целую Обнял, поднял, покружил Поставил на люблю, целую, Цинк